I think the girls with their nails Всем привет, ребят! Доброе утро после вчерашнего залипания ВРДР с Владом. Только проснулся. В общем, у нас сегодня обзорчик утренних акций. Обеденный обзор. А -а -а -а Угадай-ка <свят> Так, коллекционер Что интересного есть Вот такое себе Что-то он стандартный в Последнее время но... О, есть дерево опять Интересно, сейчас посмотрим Так, коллекционер ну Для бездоната Вот это вот кайф За шамана, если вытащить Шамана за запашки, в принципе, неплохо Так, что у нас здесь что у нас здесь? О, добавили скины. Скин одержимого. Сейчас я гляну, чекну, что у меня по скину на одера. Хорошо, что мы его не ролили. А, так, По-моему, он не дособран весь. Или дособран. глянем Собран весь полностью. Поменяли, видно, видно, видно Новое дерево поменяли, плюхи Монетки добавили, нифига себе Вот это прикольно Тридцатка Жалко, не видно, какого левела а, Монетки, это, конечно, классно Плюс пятые сундуки Давайте. Блин, круто по расходникам тоже вот неплохо. Смотрите, сумочки, камешки. Это обычный Apex. Ну, не, ну крутые плюхи. Сейчас вот плюшки, жалко, пыли нету. Но реально плюхи кайфовые. Так, ну сейчас попробуем. Собрать сейчас, посмотрим. Но то что добавили монетки тоже классно конечно цена смотрите какая 1800 монетки наверное самые последние упадут по расходникам так оно и есть фиолетовое в самом конце падают ну, типа самые дорогие ну хрен сколько 817к потратили Крутые плюшки для бездона, я ничего не могу сказать, но цена, конечно, на них тоже космическая. Но плюхи сейчас классные. Сейчас подкрываем. Самое главное, что есть монетки. За монеты можно забрать другие плюхи. Конечно, блин дофига самого летит где там и камешки Я перекачивал героев закончились камни можно будет заодно пофармить недостающие там ну в общем вот так вот неплохо а клашин light есть вот новая акция ну как новая не новая акция сейчас она новая сейчас посмотрим что тут Блин, ну тоже в принципе Неплохо, четвертая карта Но ну, это за э, донат Здесь вы зажигаете просто так И получаете плюхи без доната За выполнение определенных заданий То есть выполняете задание, забирается, И вы соответственно забираете Но в принципе тоже неплохо а, Так, поехали сюда берем кольцу. Так, что у нас есть еще интересного? А ну, вы можете вот соответственно сотрите монетки. Сразу же закинуть сюда и здесь потратить, забрать а, 10 тысяч. То есть два раза словили монетки, забрали отсюда 10 паков. Что тут еще есть? Валентинка за 40. 3000 за 80, 1200 и Barrel Fox 40 штук. Ну, в принципе, неплохо. Скажу так, довольно-таки интересно. Либо потратить на другие акции, например, тот же самый магазин скидок и там получить тоже кайфовые плюхи и темы. Ну, плюхи здесь... Неплохие, я вам скажу. Давайте посмотрим, сколько у нас сейчас. 53. 53. Так. 400, 500. Ну, видите, да, как оно... Все уходит фиолетовое, уходит, получается, самое последнее. тысячи пять монет да, 16-17 тысяч в среднем уходит на одну тычку но вы получаете, как по мне крутые расходники с коллекционера однозначно без донат таких плюх там или с других акций не затащит много, в общем вот так вот плюс тысячи сумок так, с питомцами а, в принципе неплохо Такс, поехали дальше, посмотрим, что у нас на русском сервере есть интересного. Что у нас по дневка. Такс. выбирать с выгодой. пакет накопления со скинами а что-то такое нефти выбирать с выгодой вредка пакет коллекционер мега удача ребята с первого собрали сразу так, ну такой себе. Коллекционер, как обычно, ни о чем. На русском сервере. Так, поехали еще глянем сразу же немку. Я пока видосик открою. Вот, главное вспомнить, под каким видосом. этим да угадай ка 1 марта так что тут по халявам ну, тут по-своему <coughs> классная халява как видите 1100 само я забираю эти мешки всегда совников надо будет накопить за два дня так, заходим сюда. Так, забрали. Донатная акция. 1400, там где-то это всегда донатные акции. Так, смотрим, что тут у нас забрали, все закрылся. Лавочка закрылась. Ну, мы зато нормальные плюхи позабирали вчера. А, Такс, хорошо. Больше ничего такого нету. Поехали. Сейчас ролим на Сарделе за 450. Так, есть. Отлично. Многие ребята пишут, спрашивают угадай-ка это ну, фактически утренние видосы я по разному бывает просыпаюсь а, поэтому разные разные вариации но это раз в день а, такс поехали на русский сервер я с вами за ролем посмотрим да блядь! называется за ролем посмотрим все как обычно а может, кваст есть? Не кваста нет. Значит, поехали на английский сервер. На английском зароде. Тяжелая судьба бездона когда нету. Итомов в сумке. Ничего себе, у меня максимальная загрузка. Да ладно. Вы гоните. Значит, что-то мега-имбовое упадет. Так, циклоп. Циклоп и движелейки. Фиолетовая и синяя. А -а -а -а. Так, так, так, так, так. так. Ой, открываю плюхи. Ctrl F. Смотрим. Циклоп. Синяя слизь палач. Йорги рядом. Еще один единственный циклоп выдал. Да, больше никто не угадал циклопа. Ну все, пишите комменты под этим видосом. Ждите завтра следующего розыгрыша. Всем удачи, всем пока.